Всем привет, ребят! С вами Вархамер. Что же, закончился первый сезон Лиги ZFL. Как она правильно называется, я же все, все время называл Лига ZMira. Вот, закончился она для трех дивизионов. AM, ProM и Мастерс. Вот, расскажу свои ощущения об Лиге. В принципе, как она для меня проходила. Доволен ли я. Вот, и в принципе, стоило оно того или нет. Вот, начнем давайте с того, что в принципе я как-то уже начал задумываться о том, что надо бы проездить в лигах, когда уже начал играть 20 формулу, потому что с ботами ездить, ну да, это можно как-то делать контент на YouTube, но это однообразно, потому что боты, ну, у них есть определенный алгоритм, которому они следуют. Да, есть боты, которые более агрессивные, более пассивные и так далее, но все равно с ними можно проворачивать различные дайв-бомбы и тому подобное, то есть там... Вести себя, так сказать, не особо корректно, что вот не сможешь делать против реальных уже людей в онлайне. В сам онлайн я как-то залез, но как-то быстро туда вылез, со а слами, ну его нахер. Потому что происходило там просто полное мракобесие. Вот. Ну что же, наступил момент, когда на канале ZMira вышел ролик про эту лигу, причем я до этого канал запросил его смотреть девятнадцатый эту форму забросил видите? вот тут наткнулся на это видео и в принципе загорелся желанием да. почему бы нет для меня самое был критерий чтобы в лиге не было никаких в принципе помощников потому что ну, я привык без них ездить и благо в лиге была такая лига под названием Он мастерс рисует, собственно туда я слава богу мудрился попасть потому что <laughs> попадание было тоже очень веселое совпало с тем то что у меня очень фигово было по здоровью в начале августа из этого там пропустить гонку тестов так сказать и уже на сами тесты только прийти благо за счет теста я все таки смог пройти потому что думал то что я а, не пройду сейчас и минус лига но благо прошел итак в принципе что я думаю по рассказам насчет этапов делать то что скорее всего я буду делать сноску для этапов на которые уже есть различные нарезки у меня ну, на канале вы можете ну, на них перейти и соответственно посмотреть вот, И поэтому я не буду сильно застряться на таких этапах, где я все-таки, ну, выложилась выложил нарезки. Есть этапы, где я не выкладывал их, на них я более-менее подробно пройдусь. Ну что ж, начнем, давайте, с первого этапа. Это Австрия у нас, стартовый этап нашего сезона. Соответственно, у меня были следующие ожидания, что надо к этому <laughs> будет тренироваться, потому что в онлайне есть такая проблема под названием «Строгие срезки». Если в сингле ты можешь спокойно выезжать всеми четырьмя колесами за белую линию, и тебе ничего особо не будет. То тут, если ты выйдешь больше двумя, чем колесами, то, соответственно, тебе сразу же накидывают предупреждение. А в случаях, если ты будешь повторять это, то и штраф 3 секунды. И, соответственно, это может сильно повлиять на гонку, и надо было к этому готовиться. Соответственно, в Австрии приходилось жестко учить трассу, как правильно ее проходить, так, чтобы не срезать и не получать за счет этого штрафы. Собственно, более-менее, в принципе, неплохо подготовился. Сам этап. Есть ссылка в описании на него, вы можете посмотреть по полной полную нарезку, я скажу просто результаты, что удалось мне приехать тогда шестым из-за того, что я сделал слишком раннюю остановку на слике, был у нас дождь, и из-за этого потерял одну позицию, так, скорее всего, приехал бы на пятом. Позиция... Второй этап у нас был Вьетнам, к которому надо было также усердно готовиться, потому что раз он новое в этой формуле, также в сингле я не особо многое накатал, потому что просто там расшибся, и соответственно у меня не было никакого, в принципе, у него ката нормального. Соответственно, недельку я посидел, потренировался. В принципе, неплохо оттренировался, там смог вроде бы выходить из минуты 34. Вот, но, в принципе, более менее да, до киберкотлет нашей лиги это, конечно же, было еще далеко. Это где-то секунду, если не полторы, надо сбросить. До да, на Подовск, я думаю, там вообще, наверное, секунды-3 так надо сбрасывать. Но не суть. Вот. Также это вроде, наверное, первая и последняя гонка, когда на Наподовске проходил квалификацию. Потому что я не помню, чтобы он стартовал с конца пилотон именно в э, вьетнаме но могу ошибаться опять же вот в принципе квалифицировался неплохо тогда на пятой позиции если я правильно помню и соседом по моему третьему ряду стал эллипсис с данным товарищем мы часто у нас были драки за позицию в последующем. ну опять же в некоторых нарезках это можно будет увидеть вот и в принципе у меня темп с эллипсисом и тем же Затмиром был одинаков поэтому из нас трех мы могли там Неплохо так зарубаться, но чего мне не хватало, это в основном стабильность. Но ну, в принципе, об этом мы поговорим ближе к концу уже ролика. Ладно, переходим к Вьетнаму. Во Вьетнаме самое главное было стратегия, и стратегия я на один пистоп, потому что два пистопа чаще всего это заведомо проигрышная стратегия в одном только случае, если у тебя нет жесткого прям темпа, за счет которого ты можешь реализовать там, два медиума и софт, либо два софта, один медиум. Вот, а если у тебя нэпа нет, то надо стараться как-то ехать на одном пистопе, чтобы не надо было отрабатывать 20 секунд на новом типе резины. Вот, в принципе, неплохо я проехал первый стинг, мы там, опять же, с эллипсом зарубились неплохо. Особенно, когда Девиз ошибся, и мы его догнали с эллипсом. Втроем ходили в шпильку, зажали эллипсом между... Я слева зажал по внутренней части, а девиза уже по внешней. Ну, в принципе, неплохо так получилось, самое главное, что произошло... Точнее, не произошел контакт между нами тремя. Вот. После первого отрезка до пистопа я смог кое-как оторваться от элипсиса на одну секунду. Заехал я на девятом кругу и перешел на хард, потому что медиум, я не верил, что он дотянет до конца гонки, если не будет каких-нибудь сейфтикаров, поэтому я решил на верочку, на хард. Элипсис остановился кругом позже, если не двумя и перешел на медиум. Но самое интересное, что после пистопов я был впереди него на 5 секунд. И, соответственно, эти 5 секунд отыграть на том же медиуме будет ну, не очень просто, если у нас будет темп там, разница там, в 3-4 всего лишь. Но я есть я, и по итогу на 14 кругу, в конце, в последнем повороте, начинаю поворачивать раньше времени, и ломаю себе переднее антикрыло. И тут мои шансы на хорошую позицию сразу же умирают, потому что я сломал себе переднее антикрыло. Мне теперь надо будет заехать на пистоп, Поставить себе медиум какой-нибудь и ехать уже на нем до конца. Соответственно, потерять кучу времени на второй чертов пидстоп. Ну, собственно, я так и делаю, конечно же. И под конец на еще выезжает машина безопасности. Я не решился под ней мять резину, поскольку позади меня там были люди в нескольких секундах, и они, так же как и я, не стали заезжать. В принципе, за счет того, что я не заехал, я смог финишировать на седьмой позиции, если я правильно помню. Вот. Элипсис уже в тот же момент выиграл. Ну, точнее, занял третье место и заехал на подиум. Конечно, после гонки было обидно, на самом деле, потому что я все зарунил сам себе банально тем, что начал очень рано поворачивать. Но, на, ладно, надо было это пройти, этот момент, и переходить уже к третьему этапу. Если я правильно помню, это был у нас Нидерланды, Сандервот, новый обновленный, также новая трасса для Формулы 1 в этом календаре. И, соответственно, ее надо было тоже готовить. В принципе, в карьере я успел на ней накатать некоторое время, и поэтому понимал, что к чему. Плюс, также был момент, то, что я пытался тренироваться в другую, другой еще чемпионат, который по сетокорскому компетензиону в классе GT. Вот, соответственно, у меня было какое-то понимание большое. Что же, есть нарезка по этапу в Нидерландах, ссылка на него в описании. Переходите, смотрите. Кратко говоря, я смог финишировать там на седьмой позиции. Если так сказать, то я, скорее всего, ошибся больше всего в сетапе, потому что у меня перегревались дико покрышки. Из-за этого я просто не мог ехать нормальный круг. Я старался все время ехать так, чтобы они у меня не перегревались. А также, да, я думаю, что смогу вырезать стратегию двух пидстопов, поэтому на первом сайте кара заехал за свежим комплектом резины. Переходим к уже четвертому этапу. Это у нас Испания. Что же, по ней как бы есть нарезка, но как бы она в другом заключается, так что ладно. Расскажу, что там было. Но ссылка на видео с Испании есть в описании. Правда, я заспойлерю вам, но ну, в принципе все равно, это так подогреть интересовал посмотреть на монтаж. Испания у нас началась с дождливой квалификации, в которой я умудрился разложиться. Вот. То есть я начал ехать на дождевой резине после первого круга, когда поставил время, более-менее. Я решил то, что ну ладно, на промежуток в принципе можно уже пойти, соответственно... Выехал, в принципе, нормально, ехал на промежутке до последнего поворота, в котором я, собственно, и разложился. Из-за этого я стал на старте 10 то есть люди на промежутке, соответственно, улучшили свои времена, и стартовать пришлось с середины пилотона. Ну и да, старт выдался не очень хорошим для меня, потому что передо мной Глориан немного забуксовал, из-за этого мне пришлось тормозиться, чтобы в него не въехать, и, соответственно, потерять некоторое время и на старте. Но, в принципе, я начал свой прорыв потихоньку, но этот прорыв немного остановился, когда танкофоб ошибся в третьем секторе и его развернуло, и я в него въехал. То есть пытался, конечно, думал отрулить куда, думал, что он отруит. но, в принципе, танкофоб сделал правильно, он просто остался на месте, я же в свое время не среагировал, поэтому въехал в него. из этого уехал в меня и напарник, и мы отправились на пидстоп, но в этот момент вроде бы выехала машина безопасности, если я правильно помню из этого мне пришлось снова, соответственно, начинать свой камбэк. В принципе, смог неплохо вернуться, уже ехал за эллипсисом в середине гонки. И тут случается с бинала. В середине гонки. Отлично. Итого, я ломаю себе переднее антикрыло в середине второго сектора. из этого теряю кучу позиций, потому что я пропускаю людей, чтобы они могли нормально проехать, я в них не въехал. И возвращаюсь на пистоп, и у меня отставание там до ближайшего уже гонщика, после того, как я выехал с пистопа, было просто неимоверное. Ну а дальше я начинаю свой камбэк с последней позиции, потому что я тут ехал почти, не почти последним, предпоследним зашел. Вот, и потихоньку начал неплохо так камбэкать. И наверное, с этого момента я все-таки пошлю на монтаж, и дальше уже, ребят, смотрите, что из этого получилось. Как я смог. Точнее, куда я смог вернуться. Ссылка на это все дело в описании. На пятый этап у нас был заготовлен просто самая лучшая трасса в календаре Формулы 1. И нет, я не рофлю, это просто реально самая лучшая, самая обгонная трасса в календаре Формулы-1. Но она у нас в онлайне, и это, блять, Монако. Да, вот, вот кем надо быть, чтобы, блядь, поставить Монако в онлайне. Ну это же просто идиотизм, блять, ну нахуя было ставить? Ладно, немного я осыл, все-таки, почему я так хейчу Монако, особенно в онлайне? Трасса крайне необгонная. Ее с ботами ехать, в принципе, еще более менее можно, их пытаться обогнать, они тебя будут впускать в некоторые моменты, где они оставляют место, Со соответственно, не будут тебе прям жестко закрывать калитку. В онлайне люди О, пытаются полетели, закрывать ой, ё... все время калитку, и, соответственно, ты можешь полезть в его, якобы вот, небольшое то пространство, которое человек оставил, и потом он тебе просто его закроет, и ты просто уедешь в отбойник. А отбойники тут, ну, прям с трассы, поэтому обогонять очень сложно. Что и, то? в принципе, нету прямо обгонных таких поворотов. Монка и причем нет. гонка это была полностью веселая, нарезки, к сожалению, нету по этому этапу, потому что в данный момент, когда, ну, так сказать, момент отдыха после, между этапами, между Монако и Штым этапом, я был в Брянске, так что Понятно, не было возможности мне смонтировать как-то эту сессию. И, соответственно, более-менее, ну, расскажу все равно в карасе, потому что там рассказывают очень много. Вот. Ну, начнем давайте с того, тоже то, что я убился снова, мать его, в квале. Вот просто пиздец. В начале квали я смог это разложиться в бассейне, и пиздец всей квали настал. И по итогу я начал эдакий челлендж на Подовского. Кто не знает, челлендж на Подовского это ты стартуешь с последнего места. Честно, сейчас, ну, ну Олег на у нас так вот в... все время ездил. Болит, Говорю, это, только как вот, как вот кроме, все. скорее всего, Вьетнама. В Ятаме он, скорее всего, квалифицировался все-таки, в основном с последнего места. Несмотря на то, что это было Монако, он также это сделал. Вот. И прорваться с последнего места, особенно в Монако, ну, это пиздец. Потому что самый пиздец может начаться уже в Сендвоте. Когда кто-нибудь полезет все-таки обгонять кого-то и придут контакты и так далее. Но, но, скажу сразу то, что у нас даже не было сейфтикара после Сендвота. Он у нас был позже. Ну у нас было всего их вроде три штуки, если не две. Вот что же, я пытался как-то камбэчить, там меня даже, если я помню, Дей пропустил в один момент как один из узнал, пилотов, я его обошел на старте вничью, он, он просто ушел с траектории и пропустил меня вперед. Врата, Человек сразу понял, же, то, что ну, драться нет смысла, так сказать. Вот, но сцепился я с Celebration, так как Монако это крайне обгонная трасса. Конечно же, место я, блин, пытался найти, где же его обогнать. Выдалась небольшая возможность с ним побороться в подъеме к казино. Но полез я по внутренней траектории, соответственно, он начал туда смещаться, по итогу контакт, он улетел в отбойник. Не знаю, сломал ли он передний анкрон или нет. Но мы продолжили нашу борьбу дальше. После казино мы уже начинаем подъезжать к шпильке, и в начале второго сектора, вот перед поворотом, Перед шпилькой поворот идет Он в нем ошибается. Блокируй себе колеса, и для него это все окей. Но для меня это самое худшее. Я пытался полностью территорию там пройти. Как итог, я отправляюсь в отбойник. Потому что, ну, у меня нет никакого места справа, я тормозиться также уже не успеваю. Из-за этого ломаюсь и первый раз антикрыло. Хотя нет, вроде бы уже даже второй. Первый. Да, да, да, уже второй раз я ломаю себе перед антикрыло первый раз где то там в начале гонки сломал когда там уже где-то в середине пилотона ехал да мою, блядь, вот и еще позади меня шел тот момент Глориан который также меня ломает президентик, потому что он улетает в меня уже вот момент, конечно, такой спорный, но окей, гоночный инцидент, так скажем по ходу гонки я еще раз все мудрил сломать антикрыло и по ходу гонки я смог приехать только на десятую позицию кое-как у Выстрадов забрал это очече да, цел ну, мои комментарии по поводу Монако вы уже слышали до о том рассказе, как прошел этап в Монако. Да, так что я надеюсь, его я больше никогда блядь, в онлайне не увижу. Пожалуйста, ребят, никогда блядь, не ставьте в лигах Монако. Ну, это самая же конченная трасса блядь, во всем Кельдаре F1. Прошел у нас почти половина сезона. После Монако у нас идет Италия, Монсос, просто храм скорости. К которому я ни хрена не тренировался, а потренировался я буквально там за 2 часа до гонки, потому что я приехал в воскресенье после брянского лана, и, соответственно, у меня не было никакой возможности тренироваться, плюс я еще ни хрена не спал. Но окей, более-менее потренировался, более-менее понял, что из себя представляет сетап Олега Нападовского. В принципе, у него сетап офигенный, я на нем в Испании ездил еще, на его сетапе одном. И что же, поехали мы к Валу. Если... А нет, да, у нас есть ролик на канале по поводу уже монсы так что бегом смотреть ссылка в описании просто скажу что в квалификации я поставил один круг потом начал улучшать своей третьей попыткой так сказать круг но она не уезжала успехом в оскаре я развернулся по поводу гонки сказать нечего она прошла отлично для меня это самый лучший финиш Работал в сезоне когда я в принципе почти не косячил во время гонки слава мотиву богу то есть реально монсу можно спеть как ну, более-менее нормальный этап во всем сезоне. Почему во всем, вы сейчас поймете дальше. Седьмой этап. Япония. В принципе, все начиналось неплохо. Квалу я закончил, если я правильно помню, в топ-6, что, в принципе, обнадеживало. То есть побороться можно, особенно с Z-миром, бок о бок. Но у нас случаются технические проблемы, у нас там вылетает хост, и z это у нас пересобирается лобби. Вот тут начинается самый пиздец. Рестарт лобби. Ну... И, соответственно, я захожу, там, ну, настраиваю все стратегию и выхожу в гонку. Ну, надо мое было лицо видеть, когда мы начинаем прогревочный круг. Я заглядываю в MFD. МФД. Блядь. А там стоят стандартные настройки. Значит, что я только что, -то такое что -то увидел. Он меня сетап не стоит. Блядь, я думаю, что это так долго? Там же сетап, блядь, надо прибедить было. Ах, ёп твою мать! Ой, блядь! И тут в мою голову приходят мысль что я, блядь, еду вообще на стандартном сетапе. И тут я понимаю, мне пизда. Что же, соответственно, гонка начинается. Я проезжаю один круг на Софте, все в принципе идет неплохо, до опять же второго-третьего круга, когда резина начинает перегреваться на этом стандартном сетапе. И я начинаю просто спокойно перегревать всем, кому не лень. У меня из-за этого еще сгорает жопа. Также еще стоит отметить интересный факт, что я умудрился забагать кнопку Ересса. Отлично, короче, игра меня радует. Если вы думаете, что я забыл про обгон, нет, я не забыл, блядь, я, он не может отжаться у меня Перед стартом, потому что я стартую обычно на необогащенке и с обгонной кнопкой, Всё, блядь, по итогу обгонная кнопка не, не включена шо, всю я гонку, не ее нельзя отбить никак, у меня ЕРС да. кончается посередине круга, точнее на обратной я уже прямой, знаю, я... перед поворотом э -э 130р. Я просто сейчас все проиграю. И все, просто худшие сценарии я, не я придумать не могу, у не меня нету, герес забагался, но ну, ну, был... я решаю просто выйти. Выхожу же я про... неправильно в первый раз, То есть, ну, точнее, сделал наполовину правильно, я заехал в боксы, но не покинул сессию, а вышел в главное меню. из этого я возвращаюсь в гонку, и бот решает просто нажать педаль в пол в... на торможении в ложку, и я выезжаю Что в наподовск. Честно, в этот а момент я сидел с охуевшим ебалом, со словами это что, блядь, было? Это потому блядь, что, ну, это пиздец. У меня просто, мне хотелось блядь, провалиться блядь, под землю, блядь, потому что, ну, честно, блядь, мне блядь, не хотелось, серьезно, как, как будто достать чуть, -чуть более какие-то неприятности, блядь. неудобства, блядь, своим аимболитом. Ага. Вот, надеюсь, что я тут момент ничего не сломал на подовском, а сломал только себе перейдите крыло. Благо, я все-таки доехал до пистопа и вышел из сессии, потому что, ну, продолжать просто смысла никакого не было. Так закончился для меня на седьмой этап. И мы переходим уже к последнему этапу СПА. Тут же я понимал, что надо как закончить этот за сезон на высокой ноте. Надо что-то сделать. И поэтому мы, в принципе, с ребятами начали тренироваться с двумя болидами Рено и также еще с моим напарником. В принципе, за счет тренировок я понял трассу намного лучше, чем мог до этого было в тайм-трайле. И также еще потренировался стратегию. Потому что бы я бы, скорее всего, проехал бы на пушь, Soft -hard, забыл, hard стратегии. А так я поехал по 3, итогу на Soft Medium. 50, потому что я да. понимал, что Medium спокойно и до конца и там будет ну, почти 60%. Подтапов наверное, в худшем случае 60 с чем. -то. Понимаю. И окей, переходим уже к самому этапу. Квалификация приезжаю проезжаю по своим меркам просто офигенно. Потому что я занимаю шестую позицию. Передо мной стоит 4 киберкотлеты. И также голдман который также очень хорошо ехал. Но во время сезона, как я замечал... Ему не хватает стабильности, он часто делает ошибки. Из-за этого чаще всего его старания в калькасках превращаются в не очень хороший результат в гонке. Вот Первый поворот. Мы заходим в вот бок каш втроем. И я, Z, Мир и Голдман. После этого поворота Z прошел Голдмана, как и я. И уже мы начинаем ехать к красной воде. Ну, я соответственно вываливаю свои стальные яйца. Показываю, что я готов ехать бок о бок в красной воде. Ну и Z по итогу отрубает там ERS. На необущенку стоит. Я да поэтому я прохожу через красной да. воды. И уже выхожу на пятую позицию. И потихоньку еще начинаю отрываться от позади идущего платона. Потому что Z-мир начинает, да. ну, начинает борьбу с Голдманом. Ну точнее, Голдманом начинает борьбу за это. За шестую позицию. Что мне было на руку, мы начинаем отъезжать от этой группы. И к моменту активации DRS уже был там секунды с чем-то. Но я там, правда, потерял на выходе. Где-то у Z -мира был, была возможность открыть ТРС крыло на прямой после красной воды. Но у меня был благо слепстрим от предыдущей группы, которую я благо умудрился не отпустить после старта. Тут у нас случается четвертый круг, у нас кто-то вылетает и случается, соответственно, сейфти-кар. Я думаю, ну окей, надо посмотреть, что делать сейчас лидеры и, соответственно, делать то же самое. То есть ну, поменять резину и ехать уже на ней до конца. И, скорее всего, надо ну, переходить там, на медиум. Собственно, я так и делаю. А, точно, я вспомнил, почему у нас был safety кар потому что у нас передо мной гонщик Racing Point Пантелеев разворачивается в конце второго сектора, и в него везешь? там въезжают, соответственно, гонщики, из-за этого он там сходит. Это из-за чего вышел safety кар ну Я, что, соответственно, заезжаю пойду? с лидерами в боксы и меняю свой софт на свежий медиум. То есть, соответственно, у нас я до конца надеюсь. гонки остается порядка 17 войдем. 18 круглых Вот. Но я, в принципе, прощаю, то, что медиума хватит, потому что мы сейчас по сейфти еще проедем, весело. там впереди может быть будет сейфти-кар, и все будет Блять, пучком. Лидеры передо мной, а именно Девиза и Потапов, меняют свою резину на хард, а вот Мирандикс, также, также один из трех лидеров, меняет также на медиум. Соответственно, ну, выбор был, в принципе, не... плюс-минус, я, скорее всего, угадал вот эти коровы у нас случается интересный no. инцидент между этими ридерами в первом повороте в шпильке у нас потапов не успел оттормозиться да. и уехал вроде бы в Дивизу, и соответственно потапов я сломал передний колонки дивизу накинули 5 секунд штрафа также вроде мирандиксу накинули я 5 верю, секунд штрафа то что они вт втроем аж умудрились отличиться ну и по сути для меня гонка it's ну в принципе, с неплохо да там позади где то едет на подовский и скоро он до меня до моей жопы доберется но ладно до этого момента мы еще успеем дойти, так что тут самое главное успеть за лидеры. И что же, круг, когда safety car я нас уходит, уходить, я начинаю уходить. потихоньку прогревать свой медиум И тут, блять, случается то, что я заезжаю на кусок травы. Отправляюсь в отбойник, ломаю все переведи И на этом круге заезжает safety car. Просто супер! Просто! 10 из 10 А, точно, я еще забыл добавить, что процес карам я умудрился еще слегка коснуться гонщика впереди. Из этого я получил 5 секунд, и он также получил 5 секунд. Какая же мразь. Ладно, это мы опустим. 5 секунд я также еще отстоял на этом же пистопе По итогу я меняю свой медиум на хард, потому что надо ехать теперь до конца гонки обязательно. Ну и ставлю переднее крыло И понимаю, ну ладно, начало гонки можно, ну точнее, почти середина гонки. Еще можно все камбэк. Ну и начинаю потихоньку свой камбэк, Начинаю прокатить гонщиков, которые также начинают потихоньку заезжать на питлейны. Передо мной два гонщика в лице Смока и Сулэбрейшну устроили, так сказать, гачи за рубу там, показывали, кто здесь босс of the gym И, соответственно, да, перед конечно, веселый судьям. Ну ладно, потихоньку мы начинаем, я начинаю комбакт. У нас там еще, кстати, во время гонки случается второй safety car И что самое интересное, у нас случается код мастерс. А что это означает? Это значит, что произошел баг в игре лидер на потому что у нас пистоп перед тренировым safety Он не стал блядь. заезжать во время Сейфтикара и поехал блядь. дальше. И так интересно получилось, что Сейфтикар вышел из питлейна и эллипс проехал это мимо него. За херня Но safety а, начал собирать позади идущих курс. пилотов. И соответственно Мирандикс ну, игра почему-то почитала как бы лидером основного пилотона. Из-за этого Элипсис получил просто спокойно круг форы, ушел от всех в круг, но, сбегая вперед, он все-таки этот круг решил не оставлять за собой и спокойно отстоял и подождал, пока все проедут. Потом, правда, его потом здесь с этапа. Но об этом мы еще успеем дойти. Ну, начинаю потихоньку прорваться, и в принципе неплохо прорвался. У меня тут тот момент уже было три секунды с резками, потому что ну очень широко выезжал местами. Там где-то не нужно было. Позади меня был Рич, который ехал в, там 4-5 секундах. Ну, кажется, я лебал, потихоньку да, начинал отрываться. Также начинал нарабатывать все больше это, штрафов. 2 секунд, тебя. благо до 9 не дошло. Но позади меня Рич позади меня в, в красном третьем секторе. Как я сказал, Эллипсиса дисквалифицирует, поэтому у нас там была куча сходов. Также у нас там пилот на Макларене его развернуло во втором секторе в скоростном повороте на спуске. Из-за этого не него уехал Потапов, не знаю специально или нет. Кстати, еще Потапов после своего повреждения переоденти крыла он продолжил гонку, он не стал заезжать на пидстоп. Соответственно, он начал очень много из-за этого проигрывать. Ну и как-то гонка для меня по итогу завершилась на шестой позиции. Для меня я считаю, что эта гонка просто провал, потому что ну я мог приехать намного выше. Возможно, даже бороться за подиум. Ну, конечно, вряд ли темпа скорее всего не хватило бы. Но шансы на. Подиум у меня были, если бы не одна ошибка во время safety кара. Как-то так оно получилось. Из всего этого я сделаю то, что мне не хватило. Немного опыта в езде в лигах, то есть у меня были часто я делал какие-то ошибки, и из-за этих ошибок я чаще всего себе и руни гонки. Как я сказал, у меня кроме, ну, более-менее нормальный монций не было ни одного другого нормального этапа. Я думал, спас станет первым этапом, где я в принципе неплохо проехал, но нет. Я там умудрился тоже обосраться. По итогу лиги я занял седьмое место в личном зачете. Что потому принято, что люди, чаще всего, которые ниже меня находились, Давай, они иди. просто не приходили до этапы. У нас даже был такой момент, что, то, что -то. человек, который выиграл первую гонку в Австрии, во, во второй он пришел, конечно, в Вьетнаме, в отчимке, правда, не попал. Но потом перестал ходить. Тут я не знаю, конечно, какая была причина. Также у нас какие-то гонщики также ливали из лиги, но в принципе, что самое главное, порадовало, то что. У нас все равно набиралось очень много гонщиков в лиге, потому что у меня был черт фасадок э, езды на чемпионате на, на сайте одном. Ну, на F1 2004 года, который. Угу. Там, где у нас уже на последнем этапе, в скобках предпоследнем, было всего три болиды на финише во второй гонке. Естественно, мне крайне не хотелось, чтобы такая ситуация повторилась и тут. Тут, благо, в этом все было отлично. Есть конечно моменты по поводу ФИА, которые у нас разбирали инциденты, поехал, потому дальше. что ну я не знаю как, ну окей, людей там нет опыта и там есть моменты, которые почему-то не были разобранными, хотя там ну банальный пример, у нас человек из АМ лиги ливнул, потому что а, судьи, Боже, привык, я не знаю как же. они там решали, а, не решили проверить почему гонщику который шел перед ним, перед человеком который ливнул, накинули вместо 9 секунд всего лишь 3 накинуло. А где еще 6 секунд? Потому что ну, тогда бы позиции поменялись. Соответственно, судьи это не особо разбирали и решили оставить сюда такими, как они есть. Вот, то есть, ну, тут окей. Я ничего не говорил, тут каждый по-своему разбирает. Но, возможно, то, как они разбирают, немного неправильно. Также еще рофлиной момент, то, что я курил про Италию. В первое шикане меня Эльпсис выдвинул на трассу. Я, конечно же, не захотел кидать. Жалобу, потому что, ну, я считал, что это гоночный момент, и на его месте я сделал бы то же самое отношение отношении к любому другому гонщику, который у меня был бы справа. Вот, и. Я не стал кидать. Но он зачем-то кинул сам на себя мать его жалобу. После этого я смотрю на то, что делают судьи ФИА, они выносят штраф он проехал Ну, конечно, да, жалоба есть жалоба, но, блин, человек сам на себя кидает. Ну, я все понимаю, ну, блин. Я не имею Тут ничего против, просто в этот баклара. момент надо просто спрашивать гонщика, который а пострадал было... в этой ситуации. Если я не кину жалобу, ну, короче, это значит, что мне, ну, как бы, окей, но да, я пострадал в этом моменте, но я не считаю, что это Близь было да, прям целенаправленно, да. это мне сильно зарунило гонку. Чуть подпортило, я не спорю, но это гоночный был инцидент. Все, Как бы, ну так, небольшим отступлением по поводу Фиа в целом сезон мне понравился, надеюсь будет второй сезон данной лиги, но также мои лиговские покатушки не заканчиваются, подписывайтесь на группу ВКонтакте и вы скоро все узнаете. Да, ролик уже вышел, что на 30 минут, так что надо было пора, я думаю, заканчивать. Ну на этом все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте и приходите обязательно на воскресные стримы. На этом все, пока-пока.